Здравствуйте! Английский язык богат временами. И каждое время это определенный нюанс и видение мира. В этом видео всего за 4 минуты ваш ребенок научится правильно строить грамматическое время past continuous, прошедшее продолженное время. А также я покажу, как вашему ребенку изучать английский легко и быстро. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual Past Continuous занимает также важное место среди всех остальных времен. Оно передает длительное действие, которое происходило в прошлом. Continuous – это всегда длительное действие. Оно образуется при помощи двух глаголов. Одной из форм вспомогательного глагола to be и основного глагола, к которому присоединяется окончание ing. Как мы помним, в прошедшем времени у глагола to be есть две формы – was, were. Was используется совсем единственным числом. I was, he was, she was, it was. Were – совсем множественным числом. You were, we were, they were. Окончание "-ing", прибавляется к первой форме любого нужного нам глагола. Play, play, see, see, do, doing. Утвердительное предложение во времени past continuous строится следующим образом. Подлежащее, was, were. И плюс глагол с окончанием ing. Посмотрим, как это выглядит на примерах. I was knitting. Я вязала. You were crying. Ты плакал. They were working in the garden. Они работали в саду. The dog was chasing the cat. Собака гонялась за кошкой. Для построения отрицания мы прибавляем частичку not. К was или were. И получаем wasn't, weren't. I wasn't sleeping. You weren't crying. They weren't working in the garden. The dog wasn't chasing the cat. Вопрос во времени Past Continuous строится при помощи переноса was или were на первое место перед подлежащим Was I sleeping? Were you crying? Were they working in the garden? Was the dog chasing the cat? Друзья, полная таблица со всеми местоимениями выглядит следующим образом. I, he, she, it was playing. You, we, they were playing. I, he, she, it wasn't playing, you, we, they weren't playing, was I, he, she, it playing, were you, we, they playing? Dash. Nick. На этом пока все о построении времени Past Continuous. В следующем видео ваш ребенок узнает, как правильно использовать это время и какие бывают подводные камни. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик и приходите на мой мастер-класс для родителей, если вы хотите, чтобы ваш ребенок быстро и весело освоил английский и начал разговаривать. А ведь это более чем реально. Просто действуйте и не теряйте самое ценное время. Все подробности о мастер-классе вы узнаете под этим видео. ILS – Your Bilingual feature.